Oh, shit. Итак, всем привет. Сегодня мы играем в Subnautica. А, это ранний доступ игры. Она еще не вышла, но в стиме она уже имеется. И давайте смотреть, что нам говорит игра. Ну, что-то мне подсказывает, что нам стоит осмотреться. Да, вот хранилище есть какое-то. Забираем все, что в нем есть. это кажется наш верстак хотелось бы его попробовать да нечем как бы здесь нужен сварочный аппарат для ремонта и да здесь тоже он нужен поэтому наша основная цель на сейчас это сделать сварочный аппарат о, -о, -о. мы подобрали с вами свинец Это существо уверенно причиняет опасность. Поэтому я к нему подходить не буду. Потому что, ну боязно, если честно. А что это такое? А что это такое? А -а -а -а. Яйцо существа. Кажется, это вот это существо, это его яйцо. Вау. Так, надо не забывать про кислород. Парочку грибов возьму. Я сказал сварочный аппарат наша главная цель, но не посмотрел, что для него нужно. Ну, в принципе. Да. Угу. Ничего нового, если честно. О, -о, -о медь, медь медь стой еще яйца существа О, давайте возьмем возьмем все что видим сейчас титан медь точнее медная руда я неправильно говорю медная руда И заберемся обратно в капсулу, посмотрим, что мы можем сделать и что нам нужно для для сварочного аппарата. Еще мы можем сделать стекло помимо титана. Довольно интересно выполнен здесь верстак, он как-то лазером его делает. Ну, давайте смотреть оборудование, инструменты сварочный аппарат титан магний высокая камикадзе сканер батарея батарея если не ошибаюсь вот он да вот. вот здесь мы можем сделать батарею и у нас будет теперь сканер сканер да На наше оружие Пока... ну как оружие Ам... М -м вот вот кислотный кислородный баллон нам нужен а, пойдемте обратно и теперь уже со сканером будем всех сканировать всех все довольно долгий если честно скан а, что-то мне подсказывает что рыб мы будем очень сложно сканировать прям до невозможности по нескольку по нескольку раз Давай. Вот этот. Пескун. Пискун. Я хочу тебя сканировать. Так, опять. Я забываю про кислород, да. хорошо, что есть вот эта напоминалка. Тетя, тетенька напоминалка. Да нет, ну, какая тетя? Женщина, напоминалка, диспетчер, я не знаю, как ее еще назвать. Пискун довольно шестрая рыба. В отличие от гумера. Потому что гумеранга мы просканировали как-то побыстрее, что ли? Рыба пузырь. Вот. Соль. Неплохо. Вот. Мы смогли осканировать пузырь. Как он здесь называется? Пузырь. Давайте, давайте теперь вот это существо. Что это? Тру Трусоватый скат. Мне интересно, он нам опасность представляет или нет? А, энциклопедия. База, дан... база данных, наверное. Так. А, сейчас надо подняться на сушу, чтобы... Кислород у нас был. Инопланетные формы жизни, животный мир и травоядные. То есть он не представляет опасности, да? А, мне говорят что-то съесть, да? Ну, давайте съедим там, питательный батончик, который мы взяли в нашем там, в нашей спасательной капсуле. А, я не знаю, я не знаю, как, что, где и так далее. Mm -hmm. Кажется, сейчас будет ночь, потому что закат и что-то мне не очень хочется ночью здесь плавать я уверен ночью проснуться все что есть хищники до да, наступает ночное время и давайте мы наверное идем отсюда В нашу капсулу пересидим там ночь посмотрим что для чего нужно инструментов а, и если не ошибаюсь а, для оборудования кисло кислородного баллона нам нужно титан и мы его сделаем из металлолома и, и еще даже один кусок металлолома у нас имеется мы уже можем сделать слиток титановый. Но нет, нам не нужен слиток титановый. Нам нужен кислородный баллон. И все, он увеличил на 30 наш кислород. Теперь сделать ласты, бы, если честно. 65%. нам только что сообщили что наш корабль который на котором мы сюда прилетели называющий себя авроа он при взрыве его будет ну, как радиоактивный след и это, это не очень хорошая новость для нас потому что мало ли кто знает что что будет если мы умрем от радиации довольно красиво здесь как, как близко находится вот это планета я считаю что это планета давайте посмотрим насколько безопасно здесь походим со сканером пока что я же не знаю кто здесь что здесь пескон я тебя так и не песконеровал между прочим ну ладно убежал синяя пальма а мы ее можем собрать? А мы ее можем собрать? Ну-ка, мы ее собрать, кажется, не можем. Собрать мы ее, кажется, не можем, да? Но, но она добавлена в... Да, я мог сказать бестиарий, но нет, это не библиотеки. Это энциклопедия. Извините за такие паузы в речи, я просто задумываюсь над тем, например, что делать дальше нам. Потому что в игре я читал есть строительство. Ну как читал, я даже видел его. А, и... Я просто думаю, теперь стоит ли нам улучшать себя или начать строить... Что-то вроде баз нашей. Кто ты? Кто ты, существо? Газобрюх. Я надеюсь, я тебя отсканирую, и мне ничего за это не будет сейчас как бы. Ой-ой-ой. Опасство. Ой-ой-ой, опасное. Ой, опасные. Ой, mm -hmm. Давай, пожалуйста. Давай. Давай, досканируй его. Все, добавлю запись в энциклопедию о нем, И мы можем спокойно. А что это? Фрагмент морского глайдера. О! Остался еще один такой сейфик. Интересно узнать, что такое морской глайдер. И зачем он вообще нужен. Но, да, мы его будем собирать. Мы его будем собирать. Вот, кажется, второй фрагмент его. И здесь кварц. Да, вот он, морской глайдер. Фрагмент 2. Теперь... Теперь он нам доступен. Мы сможем его сделать. Чертеж мы взяли. Давайте посмотрим, что это. Это, наверное, инструменты. Лазерный резак, строитель, сигнание, ракета, нож, фонарик. Нет. Оборудование? М -м -м, тоже нет. Размещаемые объекты, наверное. Вот, да. Um, преобразует крутящий момент в тягу под водой через винт. Да, что-то прям сложное, если честно. Очень сложное. Um на стекло мне не хватает еще одного кварца и я думаю надо его искать второй кварц потому что нужен нам нам он нужен я хочу сделать себе фонарик чтобы ночью было более безопасно вот он второй кварц у нас досканируйся ты ему ну. давай же не хотят попадать в ней под мои под мой. Под мой сканер. Эм, странный ты какой-то песком. Ну ладно. Вьющиеся водоросли есть. Что-то мне подсказывает, что потом, когда я сделаю себе нож, я смогу. Я смогу их э, добывать. Да. Я смогу их добывать, скорее всего. И давайте сплаваем, наверное, вот в эту большую коралловую трубу. Не знаю, да, наверное. Наверное, коралловая труба же. Потому что я видел. Я видел, здесь есть... Есть... Да, вот он. Вот он, кусок известника. Эм, ну, давайте руку возьмем лучше медь о да тут целая система туннелей и что-то мне подсказывает что я немного рановат сюда зашел солнечная панель я надеюсь нет все равно два куска собирать Давайте, давайте, давайте, да... Ага, еще есть. Фух. И... Давайте дальше соберем. Просканируй кусок известняка, пожалуйста. Здесь медь. В этом кусочке. Здесь тоже медь. Что-то мне подсказывает, игра намекает, типа... Сделай уже что-нибудь электрическая О, О, ох вот это да вот на вот этого надо с ножом идти вот на вот этого существа ножа не хватает потому что он слишком агрессивный он как-то ну прям ну очень агрессивно я даже не зашел на его территорию, если не ошибаюсь, потому что его территория водоросли. Но, кажется, я ошибаюсь, потому что он намного раньше напал на меня. Что-то мне подсказывает, что сейчас я просто не смогу уже ничего складывать, потому что закончится инвентарь. Но нет, он все не заканчивается. Он, видимо, очень большой. У него, как в Fallout'е, карманы просто не знаю какой величины. Прям, ну, очень, видимо, огромные. Пескун уже исследован, да. И это радует, потому что я за ним долго гонялся. А, давайте посмотрим, что я смогу изготовить и ресурсы смогу стекло смогу стекло сделать так что будем считать фонарик у нас уже готов а, где-то здесь должна быть солнечная панель где она где она может быть я могу сделать еще один кислородный баллон странно ладно это это потом а, да вот где если не ошибаюсь, я, я нашел, где он делается. А с чего у нас делается силиконовая резина? Вот это, наверное. Нет. Малированное стекло, флорка. Вот. Гроздь семян водорослей. Водоросли я нашел, где. Но там без ножа, если честно, не хочется туда идти, потому что, ну, опасный опасный этот сталкер, если не ошибаюсь, не перепутал, если название я... эм... Так, нужно, нужно сделать фонарик, потому что фонарик нам ночью пригодится, и, скорее всего, я думаю, что я думаю, что нам пора, может быть, заняться чем-то, как строительством. Эм, даже не знаю. Зуб сталкера. Вау! Вот, вот зачем он? Вот он зачем этот сталкер? И давайте сделаем шкафчик тогда, потому что, да. Ага, инвентарь полон. Инвентарь полон. Я даже не знаю, выходить смотреть на этот взрыв или нет. <тас Давайте 9, сходим, посмотрим. Я надеюсь, мне ничего не 4, будет за это. Как бы. Красивый взрыв. Да. да. Да. И и радиации повеяло сразу. Прям.. Прям радиации такой вот. Счетчик гигера у нас заработал. И водичкой. Все, теперь, мне кажется, сюда подплывать нельзя. Поэтому... Давайте... Так, давайте определимся. Здесь не Аврора. Все, значит, мы можем за... Потому что я хочу за резину. О, да, да, да, да, да, да, да, да, да. Кажется, Да! Вот она, солнечная панель. А я ошибся, я же собрал только один ящик. Нет, дополнительный фрагмент просканирован. Странно. А где тогда мне взять эту солнечную панель? А, наверное, в чертежах будет написано? В чертежах. Э, солнечная панель. Как она может выглядеть? Как может выглядеть эта солнечная панель? Пожалуйста, скажите. Вот она солнечная панель, но нее нужен два кварца и два титана. Два кварца, два титана. И давайте попробуем аккуратненько здесь проплыть. Да, здесь аккуратно не получится. аккуратно здесь точно не получится <смех> а, мне кажется вижу уже водоросли нам нужные. ай-яй-яй игра немного пролагала сейчас давайте побыстрому просканируем водоросли чтоб мы знали что она из себя вставляет и если не ошибаюсь нас заставляют собрать вот эти семена которые желто-зеленые находится на их стеблях я надеюсь собрать мы их сможем без чь чьих либо инструментов да мы можем их собрать ага ага, ага. Да. да да да да мы не можем мы не можем теперь уже собрать ничего потому что слишком много с собой таскаем слишком много всего даже а вот так ясно они большие семена эти сзади звуки меня настораживают потому что ну не очень будет прикольно попасться под очередной зуб сталкера поэтому мы вернемся в капсулу посмотрим что да как что да как посмотрим и я думаю мы сможем теперь да сделать силиконовую резину нам она нужна теперь у нас доступен нож нож мы сможем сделать нож у нас есть ножи у нас у нас много чего есть у нас нет сварочного аппарата но для него побольше материалов нужно нежели для ну я надеюсь вы поняли да. угу. инструменты сигнальная ракета строитель Лазерный резак. Вот лазерный резак бы. Вот это было бы хорошо. Генератор сечения. А, так, дополнительные материалы. Бензол, синтетический уран. А, смазка где? Смазка где? А, три три грозди семян нужно. Ага. Три грозди семян получается. Здесь мы ничего не можем сделать. Ну хорошо. Ладно. Ну как хорошо, не очень хорошо. Я хотел разместить. Или. Я не сделал. Я, наверное, не сделал. Да? Я же ведь не сделал. Нет, ты мне включи. А... Да, я, скорее всего не сделал то, что хотел. Это ящик. И.. Нет, недоступно место. Недоступно место, чтобы поднять вот непроницаемый шкафчик поэтому сбросим сбросим титан наверное ага, титан нет шкафчик мне нужно взять шкафчик мне нужно взять а вот это огромный вот это он огромный ничего не скажешь прям прям огромный а я могу вот так вот как-то да, скорее всего не могу поэтому давайте спустим один ящичек вот в эту наверное трубу чтобы он не уплыл ничего с ним не сделалось Шкафчик. Прикольно. Подписали его шкафчик. И я надеюсь... А, так. Стоп. Ага. Да, да, да. Теперь мы можем сюда сложить нашу медь. Нашу медь. И подписать его медный. Да. Сейчас заберу остатки медиа отсюда. А, заберу остатки медиа отсюда. И будем дальше. Ой, так, не здесь. Не здесь. Вот здесь. Да. Вот здесь медь и шкафчик. И немного или весь. Весь, даже весь. Весь титан удалось собрать. Медь. Мы знаем, где хранить будем. Титан мы знаем, где будем хранить. Вот здесь у нас лежит. Open arch. Так arch. Да. Сюда мы складываем остатку. Остатку. Остатки меди. Uh, изменяем название на На медь Медь И ставим второй шкафчик И ставим второй шкафчик uh, В котором мы будем Хранить и ставим второй шкафчик, э в котором мы будем хранить Титан. Хотя бы какую-то его часть. Нет, пока что весь Титан у нас поместился. Что мы собрали. И теперь нам надо поменять название. Пишем Титан. Все. Так, смотрим. Титан. Главное, чтобы они не уплывали. Вот что самое главное. Потому что я очень боюсь, что они уплывут. Я уверен в том, что они могут уплыть. А мне этого не хотелось бы. Вау! Вот это я понимаю. Фонарик. Да. Вот это вещь хорошая. И, наверное, я думаю... На этом первую серию нашего приключения в игре Subnautica закончим. Да? Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Ставим лайки и не забываем подписываться на мой канал.